Французские народные сказки. Книга из серии сказки народов мира. Открывает книжку на любой странице, и ребенок может послушать сказку, которая озвучена профессиональными актерами. Дядюшка Шелуан. В конюшню дядюшки Шелуана повадился ходить по ночам домовой. Он чистил лошадей о а ночном Нажимая еще на кнопочку, сказку можно остановить и прочитать самостоятельно. И что бы я с ним делал? Ни силы, ни здоровки, ни прилишь. Два горбуна и гномы. Жили-были два горбуна. Два так на завтра. Габик увидел его и был очень удивлен.